многочисленным просьбам в этом видео мы сделаем обзор того самого старого аккумулятора из первого видео о переполюсовке. В переполюсованном состоянии он уже находится ровно год в данный момент я его подзарядил сейчас мы измерим напряжение на клеммах затем посмотрим как он крутит стартер и сделаем тест на емкость с помощью автомобильной галогеновой лампочки год назад когда его переполюсовали результат теста с лампочкой показал до эксперимента в штатной полярности лампочка светила три часа до полного затухания после переполюсовки лампочка светила 6 часов до критической отметки 10 вольт соответственно до полного затухания она бы проработала больше и теперь посмотрим сколько эта лампочка проработает год спустя после эксперимента ну давайте замерим напряжение на клеммах 13 2 вольта ну 13 вольт стоя декабря 2008 года то есть я полагаю что этому аккумулятору 8 лет 7 лет он проработал в штатной полярности и год в обратной. ну давайте теперь отнесем его к нашему автомобилю и посмотрим как он будет крутить стартер так поставил я его под капос надеваем крем. ну что попробуем здесь у меня вот низер ну, нужно учитывать то, что тут нехилый ток утечки, много всяких гаджетов, колхозная акустика. Посмотрим, сейчас включу на включая зажигание 12 вольт. спокойно он его крутнул давайте еще разок а второй раз я ему не буду давать восстанавливаться Попробуем его Поиздеваться Третий раз ну, Довольно бодро крутит Четвертый раз Пятый Вполне хорошо себя чувствует Аккумулятор шестой раз ну давайте еще разок я покажу что там стоит тоже аккумулятор интербелайзер заблокировался все и восьмой раз еще раз вот он у нас аккумулятор. Все, снимаю пенок. и будем делать опыт дальше. Итак, принес я его домой. восемь раз мы крутнули им стартер. Посмотрим что у нас на клеммах в данный момент 12 половиной вольт то есть довольно неплохо себя чувствует наш аккумулятор вот видно 12 половиной Ну теперь я его немного подзаряжу и проведем тест на емкость с помощью лампочки так наш аккумулятор подзарядился ну заряжала его недолго конечно после 8 запусков двигателя желательно было его позаряжать часа 4 5 слабым током ну да ладно вполне хватит и одного часа сейчас я прибавлю ток и мы видим максимальное напряжение на клеммах аккумуляторы берем нашу галогенную лампочку 55 ватт ну и плюс вентилятор внутри примерно миллиампер 300 потребляет и будем разряжать до критической точки 10 вольт посмотрим сколько он просветит данную лампочку сейчас я выключу из розетки зарядного устройства Включим секундомер, подключаем нагрузку. Ну и теперь осталось подождать. Итак, продолжает разряжаться наш аккумулятор. Увидите, сколько сейчас прошло уже времени с момента подключения нагрузки. Ну, то есть это пять с половиной часов напряжение 11 вольт но к сожалению до 10 вольт ждать мне в данный момент никогда ну видя время и напряжение несложно догадаться что 6 часов до 10 вольт аккумулятор железно проработает должен сказать что я сильно удивлен данным результатом потому что ровно год назад после переполисовки результат был точно таким же то есть аккумулятору нисколько хуже не стало несмотря на его возраст 8 лет да и добавлю насчет пусковых токов очень часто задаваемый вопрос пусковые токи становятся меньше только на ранней стадии переполюсовки если вы переполюсовали аккумулятор и видите что он стал крутить чуть хуже стартер это явление временное так как пластины еще сто процентов не обратились то есть не отформовались и примерно в течение месяца они уже сто процентов отформуются и пусковой ток станет точно таким же как был при штатной полярности подписывайтесь на канал ставьте лайк пока